Меня зовут Устинов Александр, я тренер детской команды по трассу моделизма. Трассовый моделизм – это одна из разновидностей автомодельного спорта. Мои ученики сами строят модели и принимают участие в соревнованиях. Для роста спортивного мастерства совершенно необходимо соревноваться с другими клубами, а для этого нужно выезжать на соревнования. И сбор необходимых средств для этого всегда был большой проблемой. Наш клуб пережил непростые времена. Почти год назад нас закрыли, когда мы работали в школе. И вот сейчас мы возродились на новом месте, в новом помещении. И я вам очень рад тому, что костяк моего коллектива сохранился. Но нашим финансированием не предусмотрены траты на выездные соревнования. И это ни в коем случае неплохо, потому что у нас есть бюджетное финансирование. Мои ребята имеют возможность заниматься бесплатно. И я считаю, что это большое достижение в наше время. Но и без соревнований нам никак нельзя. В конце февраля в городе Киров уже много лет проводятся межрегиональные соревнования по нашему спорту, в которых мы планируем принять участие и в этом году. Эти соревнования очень хороши, как бы подготовительные для участия во всероссийских соревнованиях. В ноябре мы планируем поехать на Кубок России в Санкт-Петербург. Вот Мы уже два года не выезжали, как у нас говорят, на Россию. Ну а теперь я предоставлю слово моим ученикам. Меня зовут Максим, я учусь в шестом классе и занимаюсь трассовым моделизмом уже 4 года. В прошлом году я был в Кирове уже второй раз и занял несколько призовых мест в разных классах моделей. В этом году я хочу выиграть хотя бы один класс. Меня зовут Сергей, я учусь в четвертом классе и в прошлом году я первый раз ездил на эти соревнования. Мне очень понравилось и в этом году... Я хочу занять призовые места. Из чего состоят наши расходы? Прежде всего, это покупка билетов на поезд, а также питание и проживание. Это самые дорогостоящие статьи расходов. Билет в среднем стоит 2000 в одну сторону. Проживание нас достаточно дешево размещает по 200 рублей в сутки. На еду уходит примерно 500 рублей в день человека. Таким образом, поездка на 4 дня, не считая стартовых взносов, для одного человека стоит примерно 7000 рублей. То есть это примерно 20 тысяч на всю нашу небольшую команду. Это серьезные расходы для родителей моих учеников. Среди них есть и многодетные, и неполные семьи. И не все могут выкрыть подобные суммы. К вот, тому же мне лично тоже не оплачивается ни дорога, ни командировочная. Я все это делаю исключительно из любви к своей работе. Я буду очень благодарен всем, кто нам поможет. Награда: мы постараемся каждый вечер выкладывать небольшие видеоролики с результатами дня. Или крутой отчет. Я пока не знаю, на что будут оставаться силы. Также мы можем написать на базовах наших моделей имена, одники или города всех наших вертывателей. Также для спонсоров из Москвы и области, всех, кто пожелает о по возвращении соревнований, мы проведем тематическую встречу на нашей трассе. Реквизиты для перевода денег вы найдете в комментариях к видео.